Нечасто кажется, что ты Все знаешь обо мне Читаешь все мои мечты Что прячу в голове Касаюсь я твоих волос Целую в я Только знай всю жизнь свою Буду любить тебя Одна улыбка, у нас с тобой одни глаза. Спасибо, что мои ошибки прощаешь, мамочка моя. Мама, моя красивая мама, моя счастливая мама. Ты светлый ангел мой. Ты всех чудеснее, мама, твой сын всегда с тобой, мама. В холодный вечер я приду, сквозь дождь и снег к тебе, пожаловаться на Говори Только мама моя знай, Я благодарна сны У нас с тобой одна улыбка У нас с тобой одни глаза Спасибо, что мои ошибки Прощаешь, мамочка моя Мама